Все машины грузовые идут именно на этот весовой пункт, поэтому мы освободили деревню от проезда грузовой техники. Качество дороги мы проверили, проверила наша лаборатория. Качество соответствует всем нормам, поэтому претензий к реконструкции данной дороги никаких нет. Это безобразие. Грязь на дороге. Поэтому прошу объявить выбор. Занесение в личное дело. И вас прошу учесть. Надо сейчас следить. Мы же договаривались. Особенно там, где вывозится продукция АПК. Они обязаны обрабатывать транспорт, чтобы не было выноса. Сейчас переход через ноль ⁇ это аварийно опасный участок становится. Это не красота. Хотя для приезда губернатора могли бы... Позаниматься дорогой. Контракт мы заключили 1 апреля в этом году. Строительство идет полностью за счет средств областного бюджета с софинансированием района. Uh -huh. Стоимость 372 uh -huh. миллиона. То есть достаточно будет здесь и спортивный кластер будет. То стандартно то, что uh -huh. мы делаем в школах. Для того, чтобы мы ездили по регионам и оказывали бесплатную юридическую помощь в отдаленных районах и в социально незащищенной группе населения. Этот автомобиль оборудован специальными барошками для пожилых людей и маломобильных групп. У нас также с обратной стороны предусмотрена полозья для того, чтобы у нас заезжала инвалидная коляска». Я так понимаю, в районе квалифицированную да, юридическую помощь что... трудно получить? Конечно. Ну вот, видите, нам Минюст помог, мы такой спасибо автомобиль приобрели. вам большое. Вам что? спасибо. Так что надеемся, на ваш вопрос вы получите квалифицированный Помогу. ответ.